Мы сейчас имеем дело с Евролосом, Био-3, который прослужил верой и правдой 14 месяцев нашему заказчику. Сейчас он позвонил, говорит, год прошел, приедет посмотреть космос. Запаха нету, стоим возле него, у нас в принципе достаточно чистая станция. Если появляется запах, угу. вот а основное это здесь запах. Угу. То есть вот сейчас стоим, запах есть. Я не чувствую, Нет. нету запаха, если нету запаха, то не мешайте процессу, да? и все, конечно. Вот смотрите, когда он грязный, он получается вот здесь вот у него нарос такой, и ага. тогда получается вот этот грибок сняли, кинули на траву, угу. шлангом промыли, угу. ага. все. То есть вот эта пленка, все это, все рабочее его состояние. Вот, вот эти сетки, которые грязненько, живут бактерии. <реклама> То есть они тоже не должны быть идеально чисты. У нас какая была задача? У нас там стоял септик, септик из колец, грунтовая вода близко, он постоянно полный, постоянно под откачку. Mm. Правильно? Правильно. Сейчас мы поставили вам станцию Евролоз Био. Не сейчас, а 14 месяцев назад. Избавились от запаха и никакой откачки. Правильно? Правильно. Все. Справедливости ради, скажем, что Сначала мы сделали маленький дренаж, по-моему, метров, да. 5-6 метров, да, да. метров, а грунтовая вода близкая и почва такая, что не впитывать. Сделали еще 10 метров дренажа и дренажный колодец. Вот будущую откачку. Откачкой занимались? Нет, откачки ни разу не было, и уровень он стоит примерно одинаковый. То есть вода вся через дренажную трубу полностью рассеивается Значит, вода. И достиг... вода идет чисто, без запаха абсолютно месяц значит цель достигнута то есть я рекомендую да вы возможность ну, а поставить спасибо. такую систему у фирмы дома на юге